Привет, друзья! У нас новый мастер... мастерок какой-то. Штаны, короче. Новые штаны, одевать мы их не будем. Сейчас, наверное, выберем, где же покататься. Так, в шахтах не хочу. Может, квест какой-то проехать, как вы думаете, ребята? Кто мне подскажет, где же мне поездить? На какой трассе? Лес, город, шах... нет, шахты? Ни в коем случае, я их нет. Не люблю! Вот, давайте в городе покатаемся, давно я в городе не ездил, в принципе, довольно такая трасса интересная, и у нас машина так, ну, хорошо ездит по этой трассе, вот, как-то мне не нравится. Кстати, кто тоже не любит шахты, пишите нам об этом. Вот, кстати, подсказка самая первая, ребята, как делать не нужно. Вот здесь разгоняться не нужно, и вот так врубаться, зацепляться не надо. Я когда-то один раз перепрыгнул сверху, вот. А ну, это было лишь один раз, больше не получается. Почему-то, не знаю, двигатель. Улучшил, все получал, а перепрыгнуть не получается. То ли руки не с того места растут, то ли я не. Я не знаю, в чем причина. Кто знает, дайте знать. Э, вот, в комментариях. Добро пожаловать. <пишите>, пишите. Пишите, откройте нам этот секрет. Ух ты, как было опасно. бампером мы ударились. Самое главное, что мы не ударились крышей. А то, не дай бог, еще бы 6 сломали, как в шахтах мы постоянно это делаем. Кто не смотрел, как мы это виртуозно делаем, обязательно посмотрите предыдущий выпуск. И узнаете, почему же мы так не любим шахты. А кто уже знает, почему мы не любим шахты, спасибо за то, что вы с нами. За то, что вы постоянно пишите комментарии, ставите лайки. В общем, ребята, мы рады, что вы наши просмотрщики вот а пока мы играем для вас собираем всем монетки и кстати напоминаю вам напоминаю что мы играем без всяких накруток финтов и я, я не знаю как это правильно называется, вот эти все дополнительные программки которые там деньги накручивают всякую всячину ах вот крыша у нас отлетела и кепа стой стой стой ай забрать не получится вот музончик можно врубить врубай музон качай музончик вот а кстати по поводу музыки евровидение недавно у нас прошло такое интересное красивое хотелось бы спросить вот за кого лично вы бы отдали свой голос на этом конкурсе я признаюсь честно я ну как то мне понравилась Молдавия у них такой номер номер очень интересный такой солидный ребята в костюмчиках песня такая классная да и ребята сами так держались, ну, ну симпатичны они мне почему-то, кто со мной солидарен, ну, дайте об этом знать, а, кто со мной не согласен, тоже дайте знать за кого же вы болели, нам ну, интересно как бы, может мы переслушаем песни и ну, поменяем свою точку зрения, такое тоже бывает в принципе-то. Вот, опасный контейнер, кстати, кто будет играть, здесь нужно очень быстро проезжать, ведь равновесие можно потерять, ах, наверх, наверх, наверх, наверх, давай, здесь еще и мост, давай, запрыгивай, оптимус, давай, давай, давай, давай, давай, еще один мостик, давай, заезжай, все, отлично, даже время в воздухе нам засчитали бонусы, здесь главное тоже не разгоняться, ведь крыши у нас уже нету, терять нечего и можем... Потерять шею Окончательно Вот, все вот эти туннели, они как-то Настерегают, нужно, наверное, на маленькой машинке Здесь ездить Почему-то я так склоняюсь Кто-то говорил, что надо все-таки на разных трассах Разными машинами Видимо, это, это так оно и есть Вот сейчас быстренько Ух, ух, ух, ух, ух. О, как было опасно, но мы справились И водитель Разбился Какая досада Ставьте лайки, пишите, кто вам понравился на Евровидении. Пока-пока.